Так, ну регистрация Нет. на слово на кнопку регистрация. Угу. Русский. заходим на почту эту вкладку вот этот вкладку можно сразу закрыть которая была x-money потому что сейчас ты по ссылке перейдешь новая откроется так чтобы меньше вкладок так, тут такой а Это какой будет. хочешь ты формируешь сейчас пароль Так, имя. А то фамилия имя, что ли, надо, или нет? Я писал фамилия имя. Для того, чтобы как бы когда кому-то что-то объясняешь, видео записываешь. У тебя будет в кабинете вверху, в правом отображаться фамилия, имя и почта. И тебя смогут, кому захочется с тобой сотрудничать, могут найти тебя по фамилии имени и почте в сети. Ты не нажимается? А крутится, крутится. Все. вот кошелек копируешь долларовый номер его. Вот это. Угу. И вставляешь в личный кабинет и сохраняешь. Окей. Вот обращаю внимание, что сейчас, если ты в данные кошелька зайдешь, всегда все перепроверяйте. Опять заходишь в данные кошелька. Не, видишь, все сохранилось.